Готовь себя, церковь, готовь! Готовь себя, церковь, готовь! Смотри, приближается время, Когда охладеет любовь, Умножится грех и сомнение. Готовь себя, слышишь? Готовь! Смотри неплотскими глазами, Держись исповеданных слов, и не отрекайся делами, встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись. Нет, вцепись в Божью руку, Беда всех нас переберет, И скорб нам окажет услугу, Раскроет тот друг, а кто враг, Засветит все лица без грима, Все взвесит на перных весах, Сквозь сердце проникнет. Незримо, все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где блев, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому, я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов! святому готов себе церковь готов светильник заправь до затмения собою займись не злословь храни себя от заблуждения смотри чтоб тебе не упасть чтоб кто не прелестил тебя ложью не дай свою веру украсть и катскому бросить под ножью пока еще день Торопись, ведь громче удары на бата, Терпением прок запасись, Войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, Когда будет Бог на пороге. Смотри, чтобы тот свет, что в тебе, Тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь! День черный уже наступает, да не охладеет любовь, Ведь только она нас спасает. Аминь.